Ждем так, уже неплохо. Крем, сосенка. Так. Так, сейчас вот тут на бок практически ляжет. А, ну, ну на другой бок ляжет. Ну ничего. Так, опять тут собирается на бок лечь. Угу. Так. Выворачивает колеса. О, отлично. Так, замечательно. Бах. Так, ну, в принципе, я бы уже не выворачивал колеса, а ехал бы прямо. но ну, посмотрим, что сделает Максим. Итак, Максим Литвинов. Обаньки! Назад выехал, отлично. Ну, теперь посмотрим, послушает ли он совет Штурмана. Нет, совет Штурмана он все-таки не слушает. Он теперь решил напролом. Ну, в принципе, компания Супротек, залитые стрибосоставы в его двигатель, позволяют ему это сделать. Так, ага. Ну, отлично, он проехал. Вот что позволяет сделать компания Супротек с вашим автомобилем.